И сейчас вот я осваиваю потихонечку гвозди с огромным удовольствием. Ага, это мне радостно слышать, хорошо. Гвозди гвозди с этого места и поподробнее, что сделалось, как, какие тебя ощущения? Но мне э, Рима такой, так скажем, такой маленький водный курс ввела. Для моего осознания, как бы там было так, как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 с тобой, с тобой, тебя ведут, с тобой стоят, что это не просто там, что ты по интернету с кем-то общаешься. Это круто. Если бы у нас такого было, я бы, наверное, тоже сходила бы на пару занятий с огромным удовольствием. Но мне это... нравится, у меня младший сын начинает стоять на гвоздях, ему тоже нравится.